Первое сентября. Вовочка возвращается домой после первого дня в школе. Мама его шутливо спрашивает. Ну как? Чему научился? Да много чему уже. Но этого еще недостаточно. Поэтому они сказали, что нужно приходить еще и завтра. <реклама> мам, дай 100 рублей на кино. Нет, иди делай уроки. Ну мам, ну дай. У меня нет. Пойди попроси у папы. У него тоже нет. Я уже просил. Ну дай. Нет, и не клянчи. Дай, а я тебе тайну расскажу. Какую? Пока ты была в магазине, к нам домой пришла какая-то женщина, и они с папой закрылись в комнате, и я слышал, о чем они там говорили. И о чем же? Вот дашь 100 рублей, тогда расскажу. Хорошо, вот, держи. Так о чем же они там говорили? Женщина сказала, ваш сын получает двойки и постоянно хамит взрослым, примите меры. А папа сказал, да-да, я его непременно выпарю. Маленький Вовочка, вернувшись из деревни в город, заявляет родителям, Мама и папа, это неправда, что корова дает молоко. Его из нее вытягивают силой. <рик> Вовочка, ты зачем ударил сестренку стулом? Потому что комод я поднять не смог. <рик> Вовочка спрашивает у отца: Папа, а откуда берутся бегемоты? Ну, только не говори, что их аист приносит. Он их не поднимет.